Если у вас есть необходимость обменять свои электронные деньги, вам в этом поможет мониторинг обменных пунктов Best Change. Это лучшее решение, которое я знаю на сегодняшний день. Все очень просто. Слева выбираете то, что вы хотите отдать, например биткоин. Справа ищите то, что хотите получить, например киви рубли. И здесь вы видите отсортированные обменные пункты, которые готовы это предоставить. Все сразу отсортировано по курсу. Вы видите резервы, вы видите отзывы, выбираете, нажимаете и переходите на новую вкладку, где уже дальше работаете непосредственно с самим обменным пунктом. Все удобно, все находится, так сказать, под одним капотом. Добавляйте, как и я, этот сайт к себе в закладки и пользуйтесь на здоровье.